Всем привет! У микрофона, как обычно, я Амортис, и это обзоры мобильных игр от MoP.ua. Поехали! Что вам приходит в голову, когда вы слышите об улитках и слизняках? Конечно же, нечто склизкое и медлительное, которое не то что не прыгает, но это от земли-то отрывается с трудом и не без посторонней помощи. Но герой нашей сегодняшней игры срать вообще хотел, что мы там себе представляем. И отлично прыгает. Встречаем Snail Boy and Epic Adventure. Это аркадная игра с достаточно простой игровой механикой. И поскольку сюжет здесь опять-таки лишь незаметный придаток геймплею, то давай о нем и поговорим. О геймплей. Играем мы за голую улитку, потерявшую свой панцирь. Уровень представляет из себя платформер, который нужно пройти, собрав максимальное количество кусочков слизи при минимальном количестве действий. Можно перемещаться с вайпами по экрану. Вообще это очень медленно и неэффективно, но помогает занять нужную позицию. А главный способ нашего перемещения – прыжки. Собственно, эта система не слишком отличается от того, что мы видели у злых птиц. Выбираешь траекторию, силу прыжка и вперед. Можно прилипать к стенам, можно скользить по ним. Главное не попадать на всякие острые штуки, потому что это больно. Также следует отметить хорошее звуковое оформление игры. Поют птички, шуршат листики и вообще все очень мило. Уровни собраны в паке, паков несколько и они довольно большие. Кстати, если хорошо пройти все уровни в паке, откроется подарочек в виде еще одного секретного уровня. Ну и напоследок я оставил вкусненькое – графику. Хотя ты уже и сам насмотрелся, и все же, графика здесь это то, что несомненно вытаскивает игру. Ведь тут нет какой-то особой идеи, геймплей и механика тоже не блещут оригинальностью. А вот графика, и правда очень приятна. Это превращает самую обыкновенную игру, не в шедевр, конечно, но в то, на что не жалко потратить несколько дней. Вердикт качественно сделанная, хорошо оформленная игра. Без чего-то нового, но все же хорошая. Советую попробовать. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся на канал. Скоро будет еще. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого!